Здравствуйте! Здравствуйте! Это наш канал Китайский 521 Хан Ю И Хан Ю У Ай Ни продолжаем учиться читать по-китайски по, -китайски. по -китайски. Это просто свободно интересно Давай начнем Ди Ту так, каньи кан. Что это значит? перевод. Титу, джен, гарда, настольная, очень удобна. Тен, хен, тай, шин, с тобой. Так, Открывай и посмотри. 世界在眼前 Вот весь мир. Берите бой. Ага, окей, еще раз. Спасибо. У нас еще много видео. Подписывайтесь на наш канал. Ждем вас. Пока. Скоро увидимся.